Уважаемые друзья, всем доброе утро! Сегодня у нас четверг. И сделаем расклад, который называется «Карта дня». Всех, кто смотрит нас постоянно, прошу прощения, что три дня мы не выходили с раскладами в нашей группе. У нас была небольшая техническая поломка. Итак, на четверг. 18 августа посмотрим, что нам скажут карты, какой совет они нам дадут на сегодняшний день. Итак, карта плетья метла. Возьмем еще две карты поддерживающие и поясняющие. Карта Луна. И карта дерева. Ну что, давайте посмотрим последнюю карту, которую я вытащу. Она будет означать совет. Совет от карт. И эта карта дом. Итак, вот такой сегодня получается расклад. Давайте посмотрим, о чем нам хотят сказать карты на день 18 августа, четверг. А главная карта расклада это карта плеть и метла. Она нас предупреждает, что вот именно сегодня каждый из вас должен подумать, что нужно сделать, чтобы более гармонично было у него в мыслях, в голове, в доме, в душе. То есть привести в порядок, возможно, то, что находится в каком-то сумбуре. Еще эта карта может говорить о том, что нужно сделать. Посмотрите, поддерживающие карты, которые поясняющие, они нам что говорят, что нужно навести какой-то порядок в нашей семье. Потому что карта дерева, она означает наш род, нашу семью. Поэтому нужно задуматься, все ли у нас в порядке в каждой из ваших семей, в порядке ли, нету ли ссор, не происходит что-то нехорошее, непонятное. И вот карта Луна, она тоже подтверждает, что что-то есть мутное, что-то есть мутное, возможно, иллюзорное, что нужно убрать из жизни семьи из, и из вашего дома, потому что карта Совет выпала дом. То есть посмотрите, здесь как бы произошел симбиоз, такой семья и дом, они выпали в одном раскладе. И все четыре карты нам говорят о том, что необходимо навести порядок. Возможно, это просто физический порядок, нужно, нужно сделать уборку. Впереди выходные, нам остается сегодняшний день и пятница. Обычно в пятницу, сейчас пока очень хорошо на улице. Пока мы наслаждаемся летом, многие из вас после работы уезжают на дачу, к себе в деревню, к маме с папой, или к друзьям, или просто едут на природу отдыхать. Поэтому четверг, пожалуй, самый удачный день, когда вы можете навести порядок, все помыть в доме, поубирать, вынести все лишнее из дома из мыслей и из семьи. То есть все ненужное уберите, и все будет хорошо, все будет прекрасно. Вот такой сегодня получился расклад. Я желаю вам добра, здоровья всем, мира, чтобы складывалось все замечательно в ваших семьях. А у кого еще нет семьи? то, возможно, с молодым человеком, с возлюбленным, с тем, с кем вы строите свои отношения, вы смогли правильно и хорошо обустроить свой дом. И всего вам самого-самого хорошего. Буду рада, если вы оцените мой труд. Возможно, поставите сердечко под моим раскладом. Возможно, напишите какой-то комментарий, насколько у вас проиграется карта дня. И в пятницу или в субботу вы мне напишите, насколько совпал этот расклад с тем, что произошло у вас в четверг. А в пятницу я, как обычно, утром выложу расклад на пятницу, на последний рабочий день этой недели. Всего вам доброго! Всегда жду вас в нашей группе «Пятнадцатый аркан». Ваша Галина.